Я Роман Доктор. Играем в игрушку Dragonstorm Fantasy. Игра про крутых драконов. В этой игре есть такой моментик. Большая часть игроков сталкивается, что они не могут активировать святую броню. Не знают как. Снаряжение святого света. Чтобы ее в общем, активировать, вам необходимо собрать мифические. Мифические Т-16 любые 8 вещей то есть, ну, самый, проще, самый простой вариант это у нас получается собрать с по левой стороне защита 5 единиц атака, пушка и плечо и самое сложное, это бижутерию какую-нибудь одну есть вариант такой о том, что когда собираешь какую-то сильную шмотку вот после последнего патча здесь всплывающее окошечко и в этом окошечке получается, вставляется в ячейку крутая, допустим, вещь самая сильная. И она там как бы остается, показывая системе, что как бы вы туда уже вставили, и как бы она запомнила, значит активировалась. Есть такой момент, что возможно за минимум затрат можно будет таким образом собрать и разобрать, и соответственно вставить все мифические вещи. Но это будет не работать, если на момент активации, скажем так, все эти вещи должны присутствовать именно непосредственно в ячейке, то тогда это получается провальная теория и тактика. К сожалению, я попробовать на своем аккаунте не могу, потому что у меня уже давным-давно это все стоит. Соответственно, вопрос к вам, если кто-то может это сделать, например, у кого-то есть 7 мифических вещей, Например, ну, к примеру, там защита и две на атаку. Попробуйте, допустим, разобрать одну атаку и склепать одну бижутерию мифическую. Вставить. Если это заработает, значит супер. Значит, это видео мы можем уже смело, как говорится, распространять среди своих игроков. И тем самым облегчить им активацию данного снаряжения святого света дальше, после того, когда вы соберете там 8 или как я, например, собрал 10 единиц снаряжения святого точнее мифической одежды у меня активировалось только две два таких вот пассивных эффекта это первый святого света и второй который у нас вот защита святого света а, третий скилл у меня долгое время не активировал не знаю почему а, нач, нажимал, кликал на этот скилл писала система, что нужно активировать 12 мифических а, божественных а, и долгое время думал, что да где, да как а, пока на форуме не вычитал они а поделились со мной маленьким секретом все оказывается в том что нужно было просто сделать э, мифические дракончики э, я сделал мифические дракончики т8 э, поскольку ну есть э, силы как говорится сделать их в вашем случае их хватит вполне т седьмых то есть сделайте мифические т седьмые дракончики три штучки это получается на одного дракона нужно будет один камень э, божественный такой камешки я вам сейчас покажу он у меня на складе лежит там на следующую партию то есть вот такого плана камешки эти камешки к сожалению продаются только в магазине за донат магазин такой хороший интересный вы его все знаете я его называю чешуя потому что она выглядит она как вот чешуйка драконов вот на самом деле он называется по-другому значит там получается за покупку 300 алмазов разовую вы получаете одну чешую ну и соответственно и так по курсу идет дальше значит вот за 300 алмазов дают одну чешую за 6000 алмазов дают 18 чешуи за 600 алмазов 2 чешуи и так далее и так далее и так далее то есть грубо говоря 18 чешуи это стоит ну там плюс минус с половиной тысяч рублей вот чешую эту когда донатите собирайте откладывать убирать на склад и не вздумайте там тратить на какую-нибудь там вот какие-нибудь такие вот всякие вещи которые они там ну вообще вам не надо они фармятся в Даншах, вы их смело можете забрать найти и все остальное то есть самое основа и вам нужно будет заняться именно костюмами комплектами например, допустим, как божественный сет ПВПШный. Это вот максимально шестой уровень, как бы на него тоже довольно такой затратный, но тем не менее он стоит своих вложений. Так, ну это ладно. Вот что касается святого а, снаряжения святого света, вот после того, когда вы активируете их, а, дальше самое интересное, чтобы прокачать уровень, на данный момент у меня, допустим, сейчас качается 144, и немножко не хватает до 145, чтобы на фулку сделать. А, сюда надо будет закидывать божественные камни, и сюда нужно будет закидывать драконьи камни будьте очень внимательны, потому что сами этого не хотят. Например, если у вас какие-то камешки там есть, вот, нажимаете там «быстро улучшить», они просто улетают сразу все от начала до конца. Вот будет у вас даже 100 камней, и сразу 100 все улетят. По моим примерным подсчетам, для того, чтобы качнуть вот эту броню, на фулку, то есть на 145 уровень прокачать все скиллы максимально до 5 уровня ориентировочно где-то 2600 потребуется божественных камней Дракони камни я сюда не тратил ни одного поскольку драконьи камни они идут в коллекцию там шмотки собирается коллекция с Т7 по Т16 драконьи я все как бы вкладываю туда на сегодняшний день пока еще до конца все не сделал большое количество божественных камней было соответственно вот эти божественные камни все там разбирал перебирал и все вливал сюда соответственно чтобы разобрать шмотки это тоже очень затратная вещь так что каждую неделю старайтесь покупать за 100 алмазов со скидкой 50 процентов в магазине еженедельно а, можете покупать сразу в понедельник можете покупать это то ли в пятницу то ли в субботу то ли в воскресенье в любой из этих трех дней когда идет защита по утратам алмазов вот магазинчик сейчас я вам покажу вот этот вот он вот здесь вот, вот такой разобрать камень вот такие камешки раньше они стоили по 2 алмаза потом по 5 алмазов сейчас они стоят уже по 100 алмазов Спрос порождает предложение. Поэтому в дальнейшем, я думаю, возможно, разработчики также, если увидят большую надобность в этих камнях, они, я думаю, что они могут еще поднять цену незначительно. Так что рекомендую всем из, с, прям с первых дней по возможности брать каждый понедельную ну, каждую неделю вот этот пакет. Все, всем спасибо, всем пока. С вами был Роман Доктор. Подписываемся, делаем репост, лайки, остаемся на каналах.